И всем привет, с вами Макс Виск, новое обновление IGVAPES, перед началом ролика, подпишитесь на канал, поставь лайк, и если вы можете, пожалуйста, напишите в комментариях, когда будет следующая обнова, чтобы тоже первым успеть, а то испанцы нас обогнали по обновлению, так, сначала, как мы знаем, обновить, потом, что новенькое читаем, так, новое события. 6 новых событий, уже готовится к выходу, продолжайте продолжайте наращивать обороты чтобы выиграть отличные награды в этом увлекательном событии увлекательные события там больше наград интересненько оптимизация интерфейса мы оптимизировали множество элементов интерфейса включая строительство исследования поиска строительство исследование, поиск это мощно а также другие элементы посмотрим еще Оптимизация интерфейса это типа того новый какой-то функции. Отчеты с. отчеты с о сражении мы добавим. Добавили экран с большим подробностью информации о битве в о битве и отряда войск. Ага, ну это я знаю. Так, ну хорошо, ладно, хай там загружается Давай посчитаем тут. Опа, она все уже. Ну давайте-ка, может быть, новая будет заставка. А ну-ка, посмотрим. Или стандартная со... составочка. Так, Ага. Понятно, компания ихняя. и, блин, такая заставка. Ну что тут мы видим? Ничего не поменялось. Все тут стоит как обычно. Edge Vapes. А, в переводе это возраст обезьян. А, в общем-то у нас есть типа того больше советов на нашем канале русскоязычным Edge Vapes Max Risk. сейчас будем смотреть 14 тысяч это уже не важно так с возвращением вау такие глаза да в районе вашего рода разрушилась война но на, на всякий случай я перенес его сюда в безопасное место спасибо большое а? ты вот ой блин новое обновление что это такое что это такое зарядил два часа ему что не хватает что-то а ну посмотри, посмотрим за новое обновление, Да посмотрим. Так, вроде он пошел. Куда он? Куда он? Подожди, он такой быстрый, да ладно. Он вроде бы анимация такая себе. Ну что-то что-то поменялось там э, надпись типа того. Вижу, вижу новое обновление. Некоторые иконочки стали огроменными. М -м -м, классно но неплохо. Подожди, подожди, взрываем все, давай. Бабах. Нам это не нужно было или нужно только перемещать мы не сможем я тут вообще не украшал ну так немножко так спасибо что у вас такое как будто вы украшены или давно не заходил просто новости так, спасибо так это значит, новое так так а вон строительство да по-моему нет вот вам бесплатный хайт мы уже рассказывали про него, давайте еще раз расскажем 20К плюс 20 тысяч. Так, у нас бесплатно. Чувачок так, блин, ну я знаю, что огоньчий. Так, так, так, так, тут у нас ничего. Вроде бы нужно пора идти на войну, да, типа, того, и показать вам. Так, но ну я хочу что прокачивать, когда есть времяшком. О, тут база, так что же не могу ничего прокачать. Так, 2, 8 секунд. Так, а ты укачай этих вот брат бластеров. Так, значит, ищем врага. Вау, что такое? Ага, добавить я сюда. Раньше было меньше, можно было два выбирать Черт упростили Так победить обезьян мутантов и получить замечательные награды. Так, это у нас эм, мутанты граммилы. Не, не хочу. Два от этих это хорошее обновление. Теперь посмотрим на геймплей на искатель на строительство и на войск. давай а хоть ты вот а давай 2 самого мощного да ладно сойдет, да, да, даем пошли уже посмотрим а и смотрим геймплей вроде бы геймплей стал большим большим так вы нашли абсолютно на ракет точку тоже должно ну, что-нибудь не будет выйти О, ну статистика есть так что это такое вау вау украшение, время Расширяется блин, такую превьюшку писать было бы шикарно. Так он еще нажимаете да и узнаете. Это же очень главное. Так, мы усиляем панду. Охохо! Ох, там тоже анимация. Анимация добавили тоже очень классно. Так прочитаю все забрать. Потом сделаем еще ролик, типа того о топ игре этой игре, типа того реклама. И некоторые поиграют в него. Так, но ну, чушь нельзя. Давай, тут ну, чё, видно. Удали все прочитанные. Возможно не лагает. А, блин, лагает. Но кладс. Ладно. Опа, на выиграл. Отлично. Так, у нас тут озеро. Ну все вроде бы. Дикон анимация. Что вам сказать? Всем спасибо просмотр. Макс Риск. Короткий ролик Всем удачи, всем пока.